Привет, аудитория! Напомню вам, что в это воскресенье пройдет номерной турнир UFC 276 с двумя титульными поединками. В этом видео хочу рассмотреть прилимный бой турниров полусредней весовой категории между Робби Лоулером и Брайаном Барбареной. Ну, Робби Лоуэр, Лоулер, все его знают, ну, кто более-менее... Интересуется смешанными единоборствами. Это 40-летний боец из США. Провел он в профессионалах 46 боев, в 30 из которых одержал победы. Ну и один бой там не... был без результата, там был тычок глаз. Это было давно и неправда, все забыли. Ну, это бывший чемпион UFC в полусредневесовой категории. Он отобрал титул у Джонни Хендрикса и провел три защиты против Рори Макдональда, Карлса Кондида и Тайрона Вудли, которому и проиграл пояс чемпиона. На данном этапе он находится на стадии завершения карьеры, но в свое время был достаточно серьезным бойцом, который выходил в клетку с задачей уничтожить своего соперника. Бьется он в МА уже давно, там еще со времен Страйкфорса. Показывает яркие бои, выступает до сих пор он с высокоуровневой позиции, но уже идя на спаде карьера, ее просто не вытягивает. Тот же Ковинтон, Дусанис, Нил Мэгни крайний бой провел осенью 2021 года, почти год назад, с Нейтом Дьюзом и победил его досрочно. Но Нейт не выступал на тот момент уже достаточно давно, заржавел и не был похож на самого себя. Вот. Эдакий бой двух ветеранов был, где свежее оказался Лоулер. Ну, Робби это яркий боец ударного типа, не любит борьбы и испытывает в, этой, в этом аспекте определенные проблемы. Но тем не менее имеет неплохую защиту от тейкдаунов. Есть у этого товарища тяжелый панч, который может потрясти и нокаутировать своих оппонентов ну, что он демонстрировал не раз, но в последнее время как-то не особо у него это получается. Его соперник Брайан Барбарена – это 33 летний боец из США. В профессионалах он провел 25 боев, 17 из которых одержал победы. Является он бойцом так же, как и лоулер ударного типа. Неплох он в этом аспекте довольно-таки, но ударником высококлассного уровня его не назвать. Отличается в боях, в боях своим напором и желанием в боях. И желанием нокаутировать своего оппонента также имеет хорошая кардио которого хватает на трех раундов поединок в высоком темпе ведения боя но это достаточно прямолинейный и предсказуемый боец что не добавляет ему конечно же плюсов в стойке ну, высокоуровм бойцом Брайна, бойцам брайан проигрывал. А, ну, а с середняками у него получается довольно-таки неплохо. Закатывает он конкурентные поединки, где чередуют победы с поражениями. Ну, то есть, в принципе, его можно отнести к бойцу среднего уровня. До топа он как бы не дотягивает. Не... Вот. Есть у Барбарены проблемы в борьбе и партере, поэтому старается он проводить свои бои в стойке. Ну, в принципе, зачем ему лезть туда, <laughs> если ты этого не умеешь делать. Ну, по бою. В антропометрии преимущество в росте будет на стороне Барбарены на 3 см, в размахе рук преимущество будет на стороне Лоллера на 4 см. Ну, встречаются бойцы ударного типа, которые будут проводить бой явно в стойке. Два бойца привыкли зарубаться, не копошиться в партере, поэтому нас ждет интересное противостояние. Я думаю... Но, учитывая характер, цели и стили бойцов, и тот факт, что они оба побывали в нокдаунах и нокаутах, вполне вероятно, что бой не дойдет до решения судей. Ну, я думаю, все-таки, что у Робби здесь будет побольше шансов. Крайне его позиция находится на разных уровнях с оппозицией Брайана. Да, Лоулер проигрывал там в одну калитку, кроме выступления с Беном Аскероном. Но это были топовые бойцы на пике своих кондиций. Этот, а тот же Барбарена выиграл на тоненького далеко не сильных э, своих соперников. Все-таки Лоулер боец э, более опытный и более высококлассный ударник, чем Барбарена. И на мой взгляд у него больше шансов победить в этом бою. Ну, хоть букмекеры фаворитом считают Барбарену, я бы предпочел взять, наверное, Лоулера за коэффициент 2. Во время записи видео букмекер не выкатил еще расширенные коэффициенты, поэтому я дождусь и, возможно, выберу что-нибудь из них и в субботу выложу свою ставку в Телеграм. Подписывайтесь на Телегу, чтобы не пропустить пост. Там же я буду вылаживать варианты ставок на другие бои, которые я не рассматриваю в видео, и мне они интересны. Ну, это же мое видение боя. Подписывайтесь на YouTube-канал. Также стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать... Несмотря ни на что интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока!